Всем привет! Вы на канале Частная бригада Строймод. Меня зовут Верегин Александр. Сегодня вкратце расскажу об устройстве ленточного фундамента но, но на новом объекте. Вот. У нас непогода. Вторые или третьи сутки. Ну, два дня точно поливает уже вот такая у нас водица. Водичка в котловане. Это опять возвращаясь к вопросу под бетонки, ну порядка 5-7 сантиметров. Вот. Занимаемся устройством ленточного фундамента, арматурные работы практически выполнены. Одна стеночка маленькая осталась, опалубочные работы выполняем. Ну, сегодня забурили все низы. Вон доска впереди видно установили все доборы готовим уже опалубку под перекрытие фундамент у нас будет с техподпольем соответственно чтобы между комнатами можно было лазить сделаны три двери сделаны закладные под канализацию закладная под введение воды электрику ну, с заказчиком еще пока не согласовали там от, от шпильки отверстия останется 20 миллиметров там по факту пробуримся проблем нету никаких парадокс немножко прогрессируем прогрессируем опалубка, а точнее сколько здесь уже, ну процентов 70, собрана без единого добора. На, это, на этом хотелось бы заострить внимание всех желающих, кто хочет обратиться за пластиковой опалубкой и сделать расчет и раскладку опалубки. Угловые элементы крепим таким образом. Ну Брус 50 на 200 не стали загонять. Будем пробовать с дюймовкой. Вот. Фанеру тоже привезли дня 3 или 4 назад. Ригель. ну С 4 утра до 5 или 6 вечера 10 тонн груза перетягали. Каркасы на плиту уже готовы. Отбортовка тоже проволока, все. Вот такая картина маслом. Дождик, этот моросящий. Дает, конечно, работать, но все равно неприятно. Но это с одной стороны хорошо. Началась непогода в московском регионе. Лето было очень удачное с точки зрения осадков. Но теперь все. Газоблочники стоят, мокрые штукатурщики стоят, ну и каменчики тоже. А монолитное домостроение работает и в дождь. Вот как-то так. Ну, планируем в конце недели сделать заливку. Ну, также лента, плита за один прием. Надеюсь, успеем. Хотя всю неделю вот такой мурак. Поливает и поливает. Что еще? Да в общем все. Все. Классика жанра. Но ну, добора ни одного нету. Все закрыто насухо. Щиты данной опалубки пластиковые имеют свои особенности ну допустим щитом 30 либо 300 миллиметров фактически размер имеет 303 миллиметра 25 щит имеет 252 миллиметра и вот эти все миллиметрики ну допустим с длинной стены могут набежать уже в сантиметры вот. Я давненько с этой палубкой уже работаю на ты, ну и соответственно раскладку произвожу сам. Эта стена длиной 12 метров, там 40 сантиметров, погрешность 5 миллиметров. Но 5 миллиметров на всю длину это ни о чем. Капля в море вот в таком. Все, всем спасибо, до скорых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вот. Мы скрестим пальчики, надеемся, что погода нам позволит поработать в этом сезоне еще плодотворно. Вот. Все, всем спасибо, всем адиос.